Эй, снайперист! Да, медик! Скажи название своего класса наоборот. Окей, okay. снайпер наоборот будет. Насильник! Ха-ха-ха, это весело. Твоя очередь. Скажи название своего класса наоборот. Медик наоборот будет. Дикхен. Ха-ха-ха, это весело. Эй, ребята, что вы делаете? Ха-ха-ха. Эй, инженер! Скажи название своего класса наоборот. Это будет, красный не.